Сотруднику кассы необходимо запустить программу 1С «Розница». Откроется меню «РМК». Сотруднику кассы необходимо открыть кассовую смену, для этого нажимаем кнопку «Открытие смены». На фискальном регистраторе будет распечатан пробный чек с текстом «Добро пожаловать». А затем нажимаем кнопку «Регистрация продаж». Откроется интерфейс рабочего места кассира, в котором осуществляется основная работа по оформлению чеков. В верхней части окна расположены кнопки с основными командами, в нижней части – дополнительные кнопки. Выше, на всю ширину окна располагается зона формирования списка товаров. Поле «Оплате» предназначено для отображения суммы чека. Если нажать кнопку меню, то будут скрыты дополнительные кнопки, расположенные в нижней части формы. При повторном нажатии кнопки меню, кнопки нижней панели вновь отобразятся.